Прекрасный мастер-класс, великолепная медитация, я только начала делать свой портрет, я вижу как специалист, работающий в сфере психологии, я вижу огромные перспективы у этого метода ему обучаться, потому что это очень глубокая работа над собой. То есть вылепить себя мне такая идея раньше в не приходила. Ходишь по разным сессиям, по разным методам, по разным специалистам, по разным тренингам, чтобы прорабатывать какие-то свои проблемы. Но в этом методе я вижу такую соль мощную, такую изюминку, когда просто вылепляю свой портрет абсолютно экологичными методами. Ты получаешь мощную, глубочайшую проработку себя. Я вижу, какой в этом методе можно работать с детьми, с травмами, с семьями, с парами. Есть, мне кажется, что это для меня находка. На этой конференции я нашла для себя этот метод. И моя огромная признательность с ведущим этого класса я не.